В 1956 году произошло антикоммунистическое восстание в Венгрии. Благодаря тому событию его карьера пошла быстро вверх. В 1978 году умер, неожиданно для всех, один из кандидатов Федор Кулаков. Михаил Горбачев пользовался поддержкой второго секретаря партии Михаила Суслова и Юрия Андропова, поэтому его и назначили на эту должность. В итоге новым генсеком ЦК партии стал Юрий Андропов. Константин Черненко никак не сопротивлялся приходу к власти нового генсека. За что новый генсек сделал его вторым человеком в стране. У Андропова были грандиозные планы на Советский Союз. Именно при нем, а не при Горбачеве, страна повернулась в сторону реформ. Мы еще не изучили в должной степени то общество, в котором живем и трудимся. Поэтому порой вынуждены действовать эмпирически, путем проб и ошибок. Советский Союз повелся на американскую провокацию и потратил огромные ресурсы на новую гонку вооружения. 9 февраля 1984 года Юрий Андропов умер. В феврале 1984 года партия должна была выбрать нового генерального секретаря. Несмотря на то, что реформаторское крыло при Андропове усилилось, сторонники Курса Брежнева все еще имели больше влияния. Согласно некоторым мемуарам, по факту вопрос о лидере СССР решали четыре старейших члена партии – Черненко, Тихонов, Устинов и Громыко. И в итоге, во время внеочередного пленума ЦК партии, был избран Константин Черненко. Предлагаю сделать небольшое лирическое отступление, чтобы можно было понять, откуда он вообще взялся. Надо сказать, что его биография – это довольно удивительная история о том, как жизнь иногда дает человеку второй шанс. С 1945 года он работал секретарем Пензенского обкома партии. В 1948 секретариат ЦК партии решил отправить Черненко в Москву на другую должность в Центральном аппарате. Однако тут произошло интересное событие. Какая-то неизвестная женщина написала письмо в Москву о том, что Черненко – это Аморальный человек, который любил приставать к женщинам. Как вы поняли, его репутация была испорчена. Поэтому вместо Москвы его отправили в Молдавию работать заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК. А знаете, кто с 50-го года был лидером советской Молдавии? Леонид Ильич Брешнев. Именно тогда Черненко познакомился с будущим генсеком, который потом будет помогать своему другу в продвижении по карьерной лестнице. Таким образом, Константин Устинович... Несмотря на ранее испорченную репутацию, смог подняться до заведующего общим отделом ЦК КПСС и стать членом Полетбюро. Черненко в теории мог даже стать преемником прежнего, однако когда Гинсек умер, Константин Устинович сам порекомендовал пленному ЦК КПСС кандидатуру Юрия Андропова. За это Андропов наградил Черненко должностью второго секретаря, и таким образом он стал вторым человеком в стране. В 1984 году Юрий Андропов умер. Новым генеральным секретарем стал Константин Черненко. Надо сказать, что у него уже тогда были существенные проблемы со здоровьем, однако на его избрание повлиял несколько факторов. Во-первых, он был вторым секретарем, а по старой доброй советской традиции, кто был вторым секретарем, тот становился генсеком. Во-вторых, Константин Черненко был компромиссной фигурой между партийными фракциями. Вторым же кандидатом был Горбачев, однако категорически против него был Николай Тихонов, один из четырех старейшин партии. Можно сказать, что Константин Черненко продолжал курс Андропова. Так, например, борьба с коррупцией не прекратилась, и уголовные дела, перечисленные мной в прошлой части, продолжали расследоваться плавы в публичных местах также не прекратились. Но надо сказать, что курс на борьбу за дисциплину был уже не таким жестким, как при Андропове. В экономической сфере постепенная децентрализация, начата Андроповым, также продолжалась. Но при Черненко произошло кое-какое другое интересное событие. Очень неожиданным решением нового генсека стало восстановление в партии Вячеслава Молотова, которого в свое время исключили за то, что он выступал против Хрущева. Черненко ему лично вручил партийный билет. Члены Политбюро предлагали восстановить и других деятелей времен Сталина. Что интересно, среди поддержавших эту идею был и Михаил Горбачев. Ну а почему бы и нет? Вообще, при Черненко происходила постепенная реабилитация Осифа Сталина в глазах советских людей. Однако полностью этот курс так и не был реализован. Именно при Черненко была проведена существенная реформа школьного образования. Из интересного можно выделить то, что начальным классом добавили четвертый год, и таким образом дети в школах стали учиться 11 лет. Появился День знаний, который впервые праздновался 1 сентября 1984 года. Теперь советская школа обязана была прививать детям любовь к труду. Другими словами, обучение в школе соединялось с производительным трудом. И эта часть реформы отвратительно работала. Все потому, что заводам не очень хотелось брать школьников на работу а у учителей не было лишнего желания брать ответственность за детей. В общем, совместить труд и образование не получилось. В этот же период появилось огромное количество школ с углубленным изучением конкретных предметов. Ну ладно, перейдем к другим событиям. Новому генсеку очень уж не нравилась рок-музыка, поэтому он начал с ней решительно бороться. Так называемые «квартирники» всегда существовали в Советском Союзе. И, в принципе, к ним относились безразлично. Однако, во времена Черненко их деятельность стали учитывать как предпринимательство. А за это уже можно было сесть в тюрьму. В сентябре 1984 года у Чернянка существенно ухудшилось здоровье. После этого генсек перестал активно участвовать в политической жизни. В этот момент возобновилась внутрипартийная борьба между фракциями. И так как сторонники курса Брежнева доминировали, они побеждали в этой схватке. Реформаторское крыло партии, возглавляемая Михаилом Горбачевым, постепенно теряло свое влияние. Также на его положение повлияло следующее событие. В декабре 1984 года умер один из влиятельнейших политиков Советского Союза, министр обороны Маршал Устинов, который активно поддерживал Горбачева. И теперь, когда он мертв, Михаилу нужно было найти другого человека, такого же влиятельного члена партии, как и Устинов. И он смог найти такого. Им оказался Андрей Громыко. Что именно предложил Михаил Горбачев главе МИДа, вы узнаете в следующем видео. Вообще положение Михаила Сергеевича во времена Черненко было своеобразным. Когда прошло избрание генсека, возник вопрос насчет второго секретаря партии. Ведь тот, кто его займет, становился де-факто основным преемником. Проблема заключалась в том, что партийцам было не неочевидно, кого можно избрать на эту должность. Единственной реальной кандидатурой был Михаил Горбачев, потому что второй секретарь обычно всегда вел заседание секретариата ЦК. А Горбачев именно этим занимался во времена Андропова. Однако назначение Горбачева на должность второго секретаря не произошло по той причине, что против этого решения был Тихонов. Поэтому эта должность на протяжении всего правления Черненко была вакантной. Хотя Горбачев по-прежнему вел, как и раньше, заседание секретариата ЦК и Политбюро. Каких-то глобальных изменений во внешней политике при Черненко не было. Советский Союз продолжал налаживать отношения с Китаем. Со Западом у нас по-прежнему тяжелые отношения. Из интересного можно выделить то, что Советский Союз посетил испанский король Хуан Карлос I. А я напомню, что после Второй мировой войны фашистский режим, возглавляемый Франсиско Франко, в Испании продолжил свое существование вплоть до 1975 года. А, кстати, насчет Испании. Год назад я делал видеоролик про Франсиско Франко, а именно о том, как он сумел избежать участия во Второй мировой войне. Так вот, я подумал, может быть, пора сделать вторую часть про него. Пишите об этом в комментариях. Ну, а я продолжаю рассказывать вам про СССР. Во времена Черненко Советский Союз продолжал оставаться в напряженных отношениях с Америкой. В 1984 году в США прошли Олимпийские игры, за исключением Китая, Румынии и Югославии, СССР и другие страны соцлагеря бойкотировали эту Олимпиаду и провели свои летние игры под названием «Дружба-84». Однако попытка хоть как-то разрядить обстановку была. В начале 1985 года между Советским Союзом и Америкой были возобновлены переговоры. Правда, это не дало особого результата, но хотя бы какой-то сдвиг был сделан в отношениях. Сегодня советский народ проводил в последний путь Константина Устиновича Черненко. Что? Опять? 10 марта в 1985 году Константин Черненко умер. Кто был следующим генсеком, мы все прекрасно знаем. Какие именно способы он использовал для прихода к власти, я расскажу в следующем ролике. Ну а теперь подведем итог правления Черненко. Существует мнение о том, где сказать, якобы Константин Черненко сворачивал реформы Юрия Андропова. Однако, как мы убедились, это не совсем так. Кроме того, некоторые антикоррупционные дела, начатые при Андропове, получили свое логическое завершение. В 1984 году Юрий Соколов, директор Елисеевского гастронома, был расстрелян за коррупцию. Дело о генерале армии Щелкове, который в свое время был политическим противником Андропова, Закончилось тем, что при Черненко его вначале исключили из партии, а затем лишили всех государственных наград. В конце 1984 года Щелков совершил самоубийство. Что же касается политических интриг, то положение реформаторского крыла партия слабло. Но не настолько, чтобы их можно было сбрасывать со счетов. Михаил Горбачев хоть и не был формальным вторым секретарем, тем не менее де-факто он им являлся. Это было последнее видео, в котором я рассказывал о предперестроченном времени. В следующих видеороликах я уже буду рассказывать про саму перестройку.